как мы. смотрите какой моторолев остановились возле его ручья уговаривает залезть вот на эту гору брались они на скалу да, да, да. Ну, страшно на вершине чекитаманского перевала все опускаемся с чекитамана почем 46 уже бензин да Вау. Какая величественная природа. А вот то, что вчера Андрей наловил, а вот тут устроилась наша внученька, Настя. Да, да, да, это типа да. С той ухи, которые попали, поймала рыбу Андрей в катуне. Смотрите, какой моторолик. Это 70-х. Конец 70-х, начало 80-х. Я помню, мне было 15 лет. Чуть помладше, 13. Ком именно сосед ездил. Но он только у него цвет был такой бежевый. Как бы Не, не а голубой такой, но ну, Он мне нравился Классный такой По-моему, у него стартер даже есть Вообще офигенная машина Ты заметила? Помеченные. Оранжевые, красные Не успел красные. снять бараны вдоль дороги Помеченные все разной краской Нет, у них веревочки А, это веревочки? Свете, да, привязаны красные, оранжевые, зеленые, синие Смотрите, какое, какое ущелье Какой пейзаж Урочище не знаю, как это называется. Вода, во-первых. Еще полез. А сколько да, время. Время? 5 часов. А по километражу нам до туда сколько ехать до этого Марса? Да, километров 150. Я не знаю. Да. Подъезжаем. Перевал томат. Он Вон там тоже туристы отдыхают зикарями, как мы. Мне кажется, там не меньше были горы, просто они были заросшены. Плотные. Нет, тут выше город Да, потому что растительность, смотри, как поменялась. Жизненькие стали. Да. А? удивляется спуску представьте мы все вниз и вниз и вниз люди уже на отдыхались уже назад едут смотри как только сказал сразу Ой, даже, даже Он съезд, тут, тут съезд. Съезд, съезд. давай давай туда съезжаем конечно остановились возле ручья смотрите тут уже очаг был, был чей то вот такой вот ручей идет. Я не знаю, это детюшка или ручей. Ну-ка попробуем встать сюда. Тык, тык. Смотрите. Вот это будет. А тут идет фотосессия. А может папа скажет, что э, на солнышке не получится. Да все нормально. Это идет фотосессия. Леди, кому за 50? Ребята, тут можно купаться. Смотрите, песок. Галечка такая меленькая. заходить андрюха меня тут уговаривает залезть вот на эту гору но правда до половины все-таки решились мы на небольшое восхождение андрей говорит сколько раз был в горном все время едешь а вот асфальт здесь даже стоять сколько были говорит едешь мимо скал восхищаешься а потрогать все нету времени ну вот мы козьими тропами мы любим кози тропы. Первая неприятность. Наша Настя подорвалась на корове какашки. Вон там внизу в долине сидит Лариса на берегу речки. Не знаем названия. И ждет нас. Вот такие одинокие кедры. Это кедр, да? Нет. А что? А ну Нет, не кедр. Ну ладно, елка. Вот такие видите на склоне растут идем вот тем скалом а посмотрите на противоположной стороне какие сопочки прям для выпаса овец а мы сюда наверх а растительность смотрите прям проскудила камни и такой вот. саксолу на как убрали они. редкие цветочки ты уже назад? Офигеть! Вот это высота, да? Вон моя Лариса. А вот еще один вид. Пить. Держи. Спасибо. Пустил немножко вперед их. Видите? Видите, как высоко поднялись. Наверное, уже метров пятьдесят поднялись. Вот, собрались. Собрались они на скалу. Ну помашите. какая долина красота вон оттуда мы приехали сейчас вот едем едем едем едем там вот за наша машина и поедем вон туда видите да? Вот такие скалы туда еще лезть и лезть Смотрите что О, До свидания а, Приветливая река Вон там мы покупались даже Вот Вон там Вон туда слазили Вот С этой машиной мы едем постоянно вместе ну, Правда мы останавливаемся мыться а Они например раз подъедут И дальше И в итоге мы вместе едем и теперь едем вверх. Не знаю, нас солнышко показывает. Ой-ой-ой, господи. А что ты туда показываешь? страшно. Ну, дорогу я хотел, вон туда именно показать. мужчину. Ничего не видно. Вот это чекитаман. как покрасивее, да? Ай, как красиво. С бафяком госку, пожалуйста. Еще будет, давай, футай. Подъем на Чикитаманский перевал. Красотища. Что-то уши закладывает. Ой, как страшно. Сколько вот этот подъем? Он затяжной, да? Ну, Семенский перевал 1750, а этот вроде как 1600, то ли 600, то ли... 6 километров. Подъем? Друг покруче подъем да? да вот эту вот дорогу строили заключенные да да и вот эти вот скалы которые прорублены это представляешь люди прорубали и вот это тоже больше чем уверен люди срубали вот это все люди срубали сто вот процентов ничего себе такой адский труд они годами не строили 3000 оборотов, скорость 50 Сейчас вниз, но мне кажется, это ровно Вот так смотришь, это как будто ровно Знаешь, почему кажется вниз? Я понял этот обман зрение. Это так кажется, потому что Мы все время в подъем идем Короче, говорят, что раньше было Что-то за 30 поворотов А сейчас что-то Врать не буду 19 что -то. Да, остальные деньги. Ну, новую дорогу прорубили. Там фотосессия идет. Правда красиво. Этого всего можно было не сделать, не делать, если бы туннель был, да? Действительно, туннель вырвал и все. на фоне гор народ там речушка ничуть не будет, горы. смотрите вниз ничего себе настя вниз посмотри сколько оборотов ну, две с половиной достаточно легко идет можно остановиться вот здесь Вон тут как раз наверное да есть. Поехали? А вот этот раз. Да, да, вот она. Смотровая площадка. Смотрите, Надо машину. остановиться. Что ж мы едем за зря, что ли? Так вот она смотровая площадка на вершине Чекитаманского перевала. Вот она. Рек, помаши ручкой. Юр, тут на как Нормально все. Сейчас футаемся. Вечером, потому что приехали. Смотрите, какие обвалы это все делалось. В 30-е годы, кстати говоря. Вон, посмотрите. Да, солнце. Вот она, вот она. Что-то что-то стащило. Или бросили их. Ну как? Смотри, как птица на... вот... сделали ограждение, да? А там на той тропе Там выше, чем здесь О. Сюда смотри на меня Вон там все, все склоны Увязаны веревочками Видите? Видите, видите, видите Это Отвесные скалы такие Ну, метров по 10, наверное Все, опускаемся с чекитамана. Вниз спуск пошел. Да. Ну, реально поджилки трясутся, не зря говорят. Давай, смотри, какие. У, дорога внизу там по на которой мы поднимались. Да. Ну, давай. Здесь поположим, мне кажется, да или нет? Не знаю. Не, чем подъем сюда? Круто, смотри, смотри сюда. Они же ведь ее могли всю сбросить туда, уже видать сил не было, да? Да, это уже совсем, да? Да, да, да. И так пойдет Правда прорублено, вот отсюда прям видно, как прорублено. Представляешь, те, кто рубили, их уже нет никого. 35 -го года рождения уже, если бы ты даже только родился, уже за 80, 85, 35. в 35, 35 они уже это сделали. Ну да, я про что и говорю, их уже нет, а мы едем и восхищаемся. По сути, вот мы сейчас лазили на горе, да? да, вот эта гора, она ничем не хуже или лучше той горы, на которой мы лазили. Просто вот это вот вырублено Я ничего не говорю И, все. и вот эти камни, представь, в 35-м году как бросили, так и валяются Да, да Это гранит Нет, ты что, это какая-то порода Нет, гранит же Ну только это такое, другого породы гранит О, о О, красавчик Красавчик! Ташка ему. Вот еще один. Это девушка? Наверное. Но я быстрее ехал. Ой, ну бедненькая. Ну молодец. Это вот этот я Чикитаман съеду. ниже, чем, чем Семенский, съедусь, прикинь? Что вот так вот, а я мая. все снимаю. Ну, что километров. Да когда подъем 9, он сам по себе ниже. Я понял. Верхняя точка. Да, вот это прорубы, а! Ребята! Это супер! Интересно, сколько здесь лететь надо свека? Наверное. 80 уже теряет. 50 километров. Смотри, километров. террасы, речечка. Для чего, Андрей? Ты 70 метров, вот 50 километров. Может, поворот пойти. Смотри, может, камера где-нибудь в горах спрятана. Ну, вот этот летит, наверное, местный. Ну, же, опять, турбазы стали появляться. Да. Вот получше, мне кажется, турбаза. Смотрите. Почище, как. да? Тут что-то, по-моему, не турбаза, тут но... вот палатки стоят на улице. Ой. Ой. Ой. Уши, уши заложило. Смотрите, ребят, тут это селение Купчигень, да? Да. И мы заметили здесь в горном вот такие вот строения Вот смотрите, с куполом Куполообразные какие-то, небольшие знает, Юра выразился Что, что говорит, чтобы за, Кругой, дома, чтобы за угла не убили Да, чтобы за угла не убили Вот для чего это, скажите, пожалуйста а? Кто знает, напишите Мы раньше просто такого не видели А тут уже устаревшее, смотри, все покосилось ну, он уже, давно начался, Настя. Он уже заканчивается, Настя. А это, смотрите, о боже, там какая-то собака вырубленная. Не это, а тут лошадь. еще что-то вырубали сверху. А может это примета какая-то, иметь вот. такую крышу. Почем 46 уже бензин, да? Чем ниже спускаемся, тем дороже бензин, Чем да? Дальше. О, магнит. Нам же хлеб надо. Берем. А где Андрей? Где у нас тут последнее поселение нормальное большое? Вот магнит был нормальный. Мне кажется, здесь интернет, интернет. Мы же не будем возвращаться. Пап, сбавь скорость, я бы залезу в интернет Я могу вообще стать. Неудачное место. А может, едем до Марса и ну его, все остальное. Зачем ты ходишь, шагать, Там где-то надо Марс. покататься тебе или что? Нет. Давай до Марса доедем, да и все. Или Кумень. Или Кумень, наверное. У них такие ударения. Что мы там увидим? Где ну, Марс, скажи, далеко? Да откуда же я одна? такая скала и тут речка вау! вообще обалдеть! а хороший а ч ему здесь здесь все стекает сначала сделать надо Если я помню, такое было вчера, я был... Вчера было 5 Вот Сейчас не 6 а а да, Что, может? Поедем, до куда эта речка поворачивается, а возле нее остановимся там. Че, мы до уже пройдем. Да? А река-то куда делась? Левая тут ушла. И сейчас к ней еще приедет. Смотрите, как красиво. И вот едем тут, обсуждаем, что где подъезды к речке, там везде частная территория. Вот 이게. это вид Офигеть Прорубили, Андрей, салит. Да, видишь? На обратном пути Здесь фото Чудо-потой, не шаг чудо Да <-потоль, свистит> уже <свистит> <меня путь. Тоже свистит> проехали Пошли в плато, такие с плоским плато, а почему здесь город, тут ровно, что было, почему так случилось? Да, просто проехать и полюбоваться на это, это уже стоит. Слушай, вот, мне кажется, можно найти здесь место. Да, пора уже искать. Что, будем спускаться а дальше куда дорога идет дальше должна быть Курайская степь и марса на самом принципе можно завтра завернуть туда нам главное сейчас заправку пять хотя больше пол бока еще бензин ну что попробуем или что поискать ну может там стоит 200 рублей, да фиг с ним. Ну вот а там еще дальше мы вдоль речки будем ехать. Но ну, а то мы спокойно будем спать, ну да поехали дальше, я не против. Говорили здесь. Как? он говорил, сказал, дичь. Что-то незаметно тут дичь. Ну, да, кстати, дичь. все. Подобно. Это, наверное, он с чума с этим сравниваем. Юльты строя. С моей мой и с этим. Ну, ну правильно, если там. Чимаро... Нет мариера, типа, и заправок, значит, дичь уже сразу. Ну, наверное. Смотрите, может заправку где увидеть. Десяточку надо залить. О, здесь смотри на солнки, что это. Яблоки продают, эти помидоры. Ты говоришь, нет огородов Рогентки помидоры я хочу все прям показывать не знаю, мне все интересно как называется деревня? без номера О, вот какие. Рега я, я лома. Я лома. Папа, вот дам, съест. Вот, проехали. Сейчас, если развернемся, хорошую да. Давай развернемся. Давай дальше еще проедем. Раз уж решили. Это вот сейчас я засеку, сколько? 347 километров. Давай километров 30 еще проедем, посмотрим. Если ничего еще не будет, повернемся. Лысые горы. Вот а тут высокогорье уже. Андрей, ты хочешь покорить? А? Вершину хочешь покорить? Я бы задавался. Смотрите, какой парк камней. Как, как все полся, только воды не хватает, да? И водопада. Не знаю, это другое, более грандиозное. Тиханечки высокие. Там внизу? А вон там не заправка, ребят? Зарядить нормально полностью Ох, на полтора дня хватает. Мы едем. Катунь. Река Катунь. Катунь, Андрей, я же тебе говорил, что это Катунь. Катунь. Смотри, пусть релакс какой? у коровы. Опять вечерний, сыми, сыми в, вечерний эмоцион. Пусть, пусть посмотрят. Перед постом. Слушайте, может это ГАИшники? Сигналим, а? Может они превратились в кого-то? Здесь может на сплошную быть, на сплошную камера может быть. Да камеры, что? видишь? Мы сплошную не пересекем. Пост ГАИ как раз, видишь, теперь здесь. Задюбись на что ГАИ, просто пост. А где камеры? Ну там знает, где, где А он что-то за памятник Потом фотокарточка придет. С коровой Или они корову не покажут Владимир Это Ильич. что, Ленин, что ли? Владимир Ильич там, прикинь, до сих пор отлетает. Ой, а это что? Слушай, вот где-то Иня, по-моему Это бараки, что ли, были? Бараки, да, были? Это вот то, что ты говорил, здесь Клагерь был, да, какой-то? Я не знаю, здесь именно или где-то с вороток должен быть 40 километров в час Интересно, люди их даже на кирпичи не разбирают. почему? -то. Я думаю, что это они. Большой магазин, вот сказали, здесь будет, деревня. Вот да в этой деревне? Ну, ну да, следующий. Хорошо, у нас молоко Слепо. есть, хлеб есть пока. Ну, все, значит. Что, хлеб не берем? Всегда. Обойдемся без хлеба, раз сказано, что у нас все есть. Ну, у нас же есть хлеб. А и, был, был. Бу, булка и еще чуть-чуть. Пап, сейчас сколько, времени? То есть здесь был лагерь где-то, да? да. Что -то, что -то... А может не здесь, я не знаю. Брать не буду. Видишь, легенду не взяли. Смотрите, мы опускаемся прям до самой Катуни. Прямо вот до самой. И потом дорога опять пойдет вверх. Шикарный лист. Мы 26 лет прожили в Я никогда не была в Гордном. Смотрите, ведь не так далеко. Смотрите. Сколько О, вон, съезд, вон он съест. Видишь, в Вот туда нам надо попасть. Какие... о, красные горы жавы папа, давай... там слежим, потом заехать, мне кажется, круто ну давай, спустимся проверим, а потом назад не выйдем Андрей чем-то заинтересовался Мы тут пошли место смотреть Спуститься можно или нет Катуни Ни хрена не спустишься Опа, Кузнечика что ли ловил? Да, Настя, не поймал Смотрите, какая величественная природа Обалдеть Слушай, а Катунь такая же цвета Да, мы ехали это не Катунь Я говорю Катунь, потому что цвет Второй ночлег Выбрали вот такое место Это уже За Иней За Ангудаем, за Иней Ближе к Марсовому полю Или как там, Марс Ближе к Кошагачево До Кошагача, наверное, километров 200 Может меньше, меньше скорее всего Километров там 150 Не знаю, как у нас что получится Но вот так как-то Я, августа двадцатого года вечер а вот то что вчера андрей наловил варим сейчас варим уши сюда с пискарей хареусом у нас проблемы небольшие это он это просто пискаря, это диетическая а, уха. Это диетическая да мы ее сейчас сдобим. чем ну чем ну классно вот вот. По-моему, где вот это как-то затухает. Ну вот она, опять наш лагерь. Смотрите, какой получился автомобиль. Велик, наверное, сегодня снимать не буду. Если что, завтра сниму. Вы же... Я поднялся сегодня на Семинский перевал. Андрей завтра хочет подняться на Чикитаман, когда назад поедем. Ну, посмотрим, как это все будет выглядеть. Пока все нормально. Велик лежит. Сдергивать его никуда не будем. И палатка. А вот тут устроилась наша внученька Настя. Да, кушать, лик, пока походи, Все, сейчас будем уже делать Походим, большую комнату Андрею отдать там. Смотри на спиннинг, не наступи. наступи спиннинг и на грязь, на эту Вот у нас чайник варится, крышки нету Потеряли. Потеряли, да А вот мы уже кушаем супчик С той ухи, которая попали Поймала рыбу Андрей в катуне. Ну-ка, будем пробовать, как всегда Я дегустатор Обалдеть Вкуснятина Неимоверная <связь> Тарская уха Из форели mm. Чебаковая форель <связь> Из стерлядь а, да? Хорошо, пойдем на О, смотрите Вызвикает. Значит, Сейчас покушали повезет, мы скажем. суп А решили Еще Зап... Да, Ларисовной консервой О, Обязательно <связь> посмотрите на канале Я каждый год готовлю эту консерву Обалденная консерва Съешь все, я тебе добавлю. И кстати, после, после того, как мальчики покушают, они идут к костру и им задание а дам. Есть, Давай. Все? Супом я сыт. Слишком жирный. Рыбка! Голодка. Ну вот. Очередной костер наш. Вечерний. Нравится тебе начну? Что это за огневые мотыльки летят? Это зола, сажа, недогоревшая. Время уже примерно 10 часов вечера. Вот так вот Катунь смотрится. Уже последние лучики. Можно сказать, не лучики, а зарево от солнца. Вот так вот она смотрится. Очень быстрая, очень мощная река.